И я, я не ограничен в действиях что-либо и так весело Письма, лейся каждую субботу месяц. месяц Этого дня на календарях И я, я не ограничен в действиях едят что-либо и так весело и Письма, лейся каждую субботу месяц Эй, пацан, хрэ напрягаться Ну набухался? Х. Теперь лезешь драться? Х. Или ты поддраться? Х. Тогда мои братцы выбьют всю дурь из тебя И все баксы Часто я посещаю клубы Ради пляски, да, чтобы остудить трубы Ранишь, А мешать здесь нам, советовать не буду Чтобы я с тобой не на ты пришел сюда развлечься а? Сука, что ж тогда твой зад безмечен? Грубо, ну тогда останешься под трещин Не обращаю внимания Но на такие вещи Надо быть трещи, Задувая свечи Не пихай плечи, и до новой встречи Время быстро течет, надо бы распречься Я пришел сюда для этого конечно. Я в субботу Бывая забота Для своего прибора я ищу слов Чтобы вставить, давить, жизнь дарит Да, и эти крали своих красот не дарят Нет этого дня на календаря я, я не ограничен в действии. Идя что-либо и так весело. Письмо, лейси, каждую субботу месяц. этого дня на календаря я, я не ограничен в действии. Идя что-либо и так весело. Письмо, лейси, каждую субботу месяц. Yeah.